Здравствуйте, друзья! Сегодня в ролике я расскажу, сколько в нашем хозяйстве племенных кролих, а также посчитаю, сколько всего кроликов живет на данный момент в хозяйстве. Начинаем! Начнем, конечно же, с главы семейства. Это наш Гонечка. Вот он, он лежит, отдыхает. Я про него уже не раз вам рассказывала, и ушки мы лечили. И показывала процесс спаривания с ним. В общем, это отец семейства. Так, далее. Это кролиха рыжая. она. На днях готовится стать мамой. В последнее время она постоянно лежит, отдыхает, потихоньку делает гнездо, таскает сено. Но в основном вот так вот лежит. Так, следующая. Это племенная кролиха. Это наша молотилка. Не могу ее поймать чтобы заснять она постоянно прячется от меня ну ее вы можете увидеть в ролике проспаривание кроликов она там в главной роли вот такая вот мамка Следующая наша племенная кролиха – это Эрика, которая окролила трех крольчаток нам. Вот она, она сидит. Вот она. Шея у нее постепенно зарастает. Она приходит в форму. Вот они, ее крольчатки три. Штучки. Такие вот уже бутусики. Им две недели. Они открыли глазки. Вот такие вот малыши. Ой, все, все, все, все, все. Ой, мама сейчас пищат. Вот так они пищат. Такие вот крольчатки. Глазки они открыли, молока им хватает. Лежат, отдыхают. Следующая племенная кролиха это молодая Снежка. Мы ее оставили, можно сказать, случайно. Она у нас окролилась от своего брата, от родного. Самая молодая у нас кролиха. А, прошлый раз у нее была ложная беременность, она не покрылась. Но в этот раз, я думаю, она нам принесет крольчаток. По всем признакам, вроде бы как она у нас покрылась. Тоже лежит, отдыхает в основном большую часть времени. Ну я к ней не полезу, беспокоить ее не буду. Так. И еще есть одна кролиха, живет она вот здесь у нас, она у нас еще не покрытая. Вот от нее родилось, вот какая красавица, от нее родилось 11 крольчат, последний раз, когда она кролилась, которые сидели у меня в вольере. Сейчас они все сидят здесь, по клеточкам. Вот один из них, ее крольчонок. Сейчас я их подробно покажу. Она убежала. Так. Итак, теперь посчитаем, сколько крольчат подрастающих кроликов есть в хозяйстве. Ну, начнем с вот этих. Здесь сидят все черненькие, это детки чернобурой. Они сидели в вольере на улице. И из-за того, что а, атаковали их комары, мне пришлось их пересадить сюда, в сарай, в клетку. Вот такие вот они. Два с половиной месяца крольчатам. Так, и их таких девять штук черненьких. А также вместе с ними в вольере сидели дети рыжие. Они маленечко отличаются по цвету. Есть вот даже вот такие рыженькие. Сейчас покажу вам. Такие рыженькие. Ой. Ох. Ох. Рыженькие. Рыженькие. Вот такие вот рыженькие крольчата. Не надо меня царапать. Вот, они очень похожи на мамку. Иди. Так. И есть. Бурые такие, не рыжие, не серые, не черные. Где-то я такого видела. Тральчонка. А. Так. Вот он. Такая вот у них окраска бура серо-рыжая. Видно, не видно? Вот на свет. Вот такие вот. Это тоже крольчата, рыжий кролихи. Она катилась вместе с чернобурой практически в одно время. У них разница в три дня. В три дня у них разница. То есть, вот им. Получается два с половиной месяца. Сейчас я их посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. В общем, крольчат, которые родились от чернобуры и от рыжей, их 14 штук. И им сейчас 2,5 месяца. Есть еще вот такие. Сейчас покажу. Расцветочкой. Вот еще какая есть расцветка. Они тоже маленечко, есть рыжина у них, сейчас я тебе воды налью, вот, есть рыжина, и серые маленечко они, но за ушками у них рыжа. это дети рыжие, я их так различаю, так, на тебе водички, так, Так, а еще у нас есть вот такие вот беленькие крольчата. Вот они. Это крольчата нашей Снежки. Это те самые крольчата, которые, про которых есть ролик, что необычные крольчата, которые родились от брата с сестрой. Вот они. Так, они родились на месяц раньше. Получается, им 3,5 месяца. Перевернет сейчас чашку, не любит эту чашку он что-то. Так, вот они, эти крольчата. Вот они эти крольчата. Им получается сейчас три с половиной месяца. Так. Вот три с половиной месяца им. Ой, все боятся. На руки я их не беру практически, они боятся поэтому. И получается таких беленьких кроликов у нас один, два. 3, 4, 5, 6. И вот здесь вот седьмой сидит. Вот. 7. Итак, что мы имеем на данный момент? 5 кролик племенных, один крол-производитель? 6. 14 кроликов чернобурых, рыжих. Так, это 27 кроликов белых, 27, и 3 крольчонка, которые эриковские крольчата, двухнедельные, я их тоже посчитаю, их три штуки. 27 и 3, это получается 30 штук, ровно 30 штук на сегодня, на так, 28 июня 2021 года, ровно 30 кроликов вместе со всеми, с маленькими, с большими. Вот такое вот количество. Вот этого количества нам вполне хватает. Вот на семью из четырех человек нам хватает столько кроликов. Я имею в виду по мясу. Но это видео, возможно, будет больше степени для меня, чтобы я могла сравнить на следующий год. По количеству кроликов вспомнить, кто у нас жил, кто не жил, какие кролики были. Ну а если это видео было кому-то полезным, я буду очень рада. Ну а на сегодня все. До новых встреч! Пока-пока!